Очень хочу вам передать это состояние, которое называется любовь и свобода. Оно не просто называется, оно таковое и есть. Это выражение, словесное выражение того, что а, чувствует человек, когда входит в эти высокие состояния сознания. Это состояние, любовь и свобода находится далеко за пределами нашей фиксированной точки сборки. Далеко. То есть оно достаточно высоко. Чтобы передвинуть туда точку сборки, это не так просто. Бывает. Но если... Да, и состояние любовь и свобода, оно, оно имеет свои еще уровни и градации. Ну, в качестве примера могу сказать, что есть популярный такой термин самадхи. И немногие знают, что есть семь ступеней самадхи. Когда люди говорят «самадхи», это подразумевается что-то одно. А на самом деле есть семь ступеней самадхи. Не все знают, что такое самадхи. Расскажи, пожалуйста. Самадхи – это великое освобождение сознание, когда человек познает, что он... Свободен. Но это невразимо словами. Это переживание свободы, это... Вот так. Это освобождение. Это освобождение. Это освобождение. Вы свободны. Это, это только, только когда ты это испытаешь, ты понимаешь, что до того, до этого опыта ты был не свободен. Ты был все время в каких-то рамках в твоей голове все время э, колючей проволокой были мысли, которые тебя ограждали от всего на свете вообще особенно от того, что интересно, красиво, здорово и хочется, что туда нельзя, это невозможно, это тяжело и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты достигаешь этого состояния освобождения, которое часто называют самадхи, знаешь, никаких пределов нет. Возможно все. Все возможно. И парадокс заключается в том, что в этом состоянии тебе уже ничего не хочется. Казалось бы, если тебе возможно и доступно все, захоти стать миллиардером. Как только ты захочешь стать миллиардером, ты перестаешь быть свободным. Как только у тебя возникает желание, ты тут же теряешь это самадхи. Блаженство. Теряешь блаженство. Тут же становишься ограниченным. Чувствуешь тяжесть. Чувствуешь преграды. От этого становится тяжело. Но а я вот уже далеко ушел. Зачем я про Самадхи начал говорить? Семь ступеней, ступеней Самадхи. У состояния любовь и свобода тоже есть определенные градации. Я не проводил их. Я не знаю, сколько там ступеней. Если угодно, наверное, можно придумать и семь. Не знаю. Ну, не придумать, то есть, а описать, я неправильно выразился, описать. Но для чего я об этом говорю? Для того, чтобы... Понять, что состояние любовь и свободы вы, каждый из вас, могли испытывать, но очень кратковременно. Очень кратковременно. Вот это уже называется саттоль, то есть мгновение такое, просветление мгновенное. И так как многие присутствующие были на консультации, я могу подтвердить, что вы испытывали это состояние. Допустим, Жанна. Анжела. А, извините, Анжела, да, простите, пожалуйста. Анжела вы испытывали это состояние? Ну, то есть вы осознали, да? То есть это и есть. У меня потом еще было. А можно описать? И я не нарушу вашу личную тайну? Но я без имен. Если нельзя, тогда не буду. Я, наверное, пока не готова. Хорошо. А, тогда возьмем другой пример. Тот, кто готов. Вот Владимир. Вот он... А, разрешение не спрашивая. Можно. Вот смотрите, я вам буквально по миллиметрам опишу, как вы подходите к этому состоянию любовь и свобода. Во-первых, почему любовь и свобода, а не свобода любовь? Потому что к свободе, если мы идем путем родных душ, если вы встретили свою родственную душу или близнецовую половинку, то к свободе вы движетесь через любовь. Любовь является генеральным направлением, основным вектором, двигателем, как угодно. То есть пока у вас есть состояние любви, причем большой любви, то у вас происходит движение вперед, и это движение вперед ведет вас к свободе в конечном итоге. Так вот, э, про несколько ступеней состояния любовь свободна. Одна из первых ступеней, может быть, даже самая первая, вы ее переживаете именно так, Дословно, как описал ее Владимир вчера. Он описал это очень просто, и вы очень многие это испытывали. Он говорит, я знаю, вот внутри я чувствую, тотально чувствую, что я хочу, должен, просто необходимо позвонить. Это любовь человека переполняет. Это же любовь движет этим желанием, правильно? Владимир? Да. да. Вот эта любовь переполняет, но он умом понимает, что бестоляк, что вряд ли что-то там с, с того конца будет внятное, никакого особенного результата от этого, скорее всего, не будет. Но он говорит, ну я просто не могу не позвонить. Любовь переполняет. И он, получив это, этот опыт, мысли у него, я хочу позвонить. Может быть, даже и слова какие-то произносят, берет трубку, совершает действие, то есть интегрирует этот опыт. И вот в этот момент, когда особенно, когда ему с той стороны отвечает что-то невнятное, говорят там бу-бу-бу-бу-бу, он может чувствовать, что он свободен в своей любви. Это мгновение, это может секунда, две, три. Ему все равно. Это одна из первых ступеней вот этой любви свободы. И может это длиться всего лишь несколько секунд, или несколько минут, или вообще мгновение. Но если вы зацепили за хвост это мгновение, вы поняли, что в этом мгновении вы свободны. И не потому что мне пофиг. Не так. Это низкая вибрация, то, что я сейчас изобразил. Я специально такой жест некрасивый сделал, чтобы дать понять, что это не то. А вы свободны внутри. Вы чувствуете такую свободу. Это феномен, просто это есть, данность. И счастье. И счастье, конечно. А потом из этой любви и свободы рождается счастье, радость. Вот Владимир, допустим, я не знаю, дальше он не рассказывал, но это наверняка примерно один и тот же сценарий у всех, наверняка так и было. Вот он поговорил, ему ответили что-то невнятное, полувнятное. Ну, совсем не то, что, наверное, ему хотелось бы. Он трубку положил, и казалось бы, можно же огорчиться, там опять, не поняли, и так далее. А он испытывает счастье, и он как дурачок рад. А почему? Просто потому что радость есть. В этот момент он познает безусловную радость. Она не обусловлена ответной реакцией его родной души. Главное, что взяли, просто ответили этому. Главное, что просто произошла эта связь, коннект, энергетическая связь, которая и вызвала это состояние, любовь, свобода, которая потом ведет к счастью, к радости. Человек может вообще в припрыжку уже ходить, он сразу весь хоп, пусть даже на улице может дождь и тучи, а у него как будто солнце светит. Он сразу все видит солнечное. Сейчас, Гуль. Если вы осознаете этот момент, то вы почувствуете, поймете, что это какой-то первый шажочек маленький вот к этой любви и свободе. Я сделаю большой шаг вперед и скажу, постараюсь выразить словами, что есть любовь и свобода в очень большой глубине этого состояния. состояние тотального счастья это состояние которое уже не обусловлено тем даже что вам нужно или там необходимо кому-то позвонить с кем-то встретиться поговорить это состояние уже не обусловлено коннектом с другим человеком это такое тотальное счастье и радость который уже даже не экстаз, когда вам хочется прыгать и бегать, а когда вы просто созерцаете любой предмет, независимо ни от чего. Вот листик, кошка бездомная облезлая, помойка стоит, гаишник, небо, облака. Без разницы. И вы видите во всем Колоссальную вот эту любовь и свободу. Тотально. Это одна из глубоких таких уже ступеней или глубоких уровней, лучше сказать, постижения этого состояния. Уже не нужен коннект. Вы сами себе коннект. Если на первых ступенях. Вам было необходим другой объект для замыкания этой цепи. Кто электротехнику учил, плюс-минус, да? Замыкается, пошел ток. Вот если на первых ступенях вам нужен коннект с определенным объектом, и тогда идет эта связь, то на глубинной ступени этот коннект не нужен, потому что у вас уже это все внутри. Вы это познаете на собственном опыте. То, что другие говорят, люди, которые ну, не предрасположены к пути родных душ, по крайней мере, на данный момент, может быть, пройдет время, и они изменят свой взгляд. Они говорят, вы зависимые, вам нужен объект, а это неправильно, нужно все искать в себе. Они правильно говорят, все находится в вас. Просто путь родных душ это путь вот через такую-то связь, такие отношения. И тогда и возникает этот коннект. Но проходит определенный период, и вам это уже не нужно. И тогда другие люди уже... Мы все время как между молотом на наковальней. С одной стороны на, нас упрекают, что мы учим зависимости, а с другой стороны люди говорят, ну а если к этому идти, то нафиг нужен вообще какой партнер. Да? Вот такой вот феномен, что э, с точки зрения повседневного мышления с точки зрения повседневного мышления, достижение уровня любовь и свобода действительно дает вам, как бы, такую программу, да вообще не нужен никакой партнер. Но это только вот с точки зрения повседневного мышления. Я сейчас буду это все рисовать, то, о чем говорю. А когда вы входите в это состояние, любовь и свобода – то вы э, со своим партнером наслаждаетесь этой великолепной игрой. Наверное, я как-нибудь все-таки смогу описать это словами, пока чему-то не получается. Нельзя привести пример. Совсем другой тип отношений, совсем другая логика взаимоотношений, партнер не для того, чтобы не было скучно и тому подобное, а чтобы разделить с ним это счастье, любовь и свобода.